Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, как меня видно, слышно, насколько хорошо идет звук? И давайте начинать. У нас ровно 16 часов по московскому времени, и мы не будем нарушать традиции, будем точные и пунктуальны. Третья часть вебинара у нас посвящается тому, как нам правильно узнать, наше ли желание, или мы делаем что-то, которое нам предполагает навязанный социум. Либо мы делаем истинно свое желание, от которого потом будем в восторге после того, как оно исполнится. Давайте немножко поговорим о том, как у нас происходит отличие между тем, что оно наше желание, и тем, что оно навязано. Наверняка вы знаете, что в целях улучшения торговли у нас есть такие технологии через компьютер, через телевизор, через вообще средства массовой информации. Это и билборды могут быть, и листовки, когда влияют на подсознание человека и стараются продать как можно больше товаров. И подспудно, если мы сейчас не можем что-то приобрести, то есть у нас нет в наличии самого банального, нет нужной суммы денег для того, чтобы приобрести тот или иной товар для себя или для детей, неважно. Мы сейчас говорим о том, как формируется само желание. А, например, мы ходим по супермаркету, и мы понимаем, что маркетологи выкладывают товар таким образом, чтобы привлечь как можно больше внимания клиентов. То есть это линия выкладки товара, которая находится напротив нашего взгляда. Это привлечение товара с помощью красивых, няшных таких картинок, детишки, животные. То есть все, что а, нас откликается из внутренние глубинные подсознания на то, как мы реагировали раньше на эти картинки. Да? Ну, вряд ли мы вспоминаем какие-то неприятные моменты, когда мы общались с детьми. Да? Чаще всего это приятная вещь. Или когда мы гладили животных. Да? То есть у большинства людей эти ассоциации вызывают приятный рефлекс, как у собаки Павлова. И на это, на все, конечно, настраивается наша внешняя реклама. И постепенно, когда мы чувствуем внутри, что мы что-то хотим, а у нас нет на это сейчас денежных средств, мы заказываем такое желание, чтобы оно у нас исполнилось. Вот это называется навязанное социальное желание. Оно не лично ваше. И вам кажется уже, что если у вас не будет этой вещи, то вы будете сч... самым несчастным человеком на земле, а если эта вещь будет у вас в руках или там на вас или рядом с вами, то вы будете счастливы. Давайте вспоминаем детства. А что происходит, если а, у ребенка там он очень долго просит игрушку, наконец-то он ее получает, эту игрушку. И что происходит с ребенком? Через какой-то период времени, очень короткий период времени, ребенок говорит, я уже не буду играть в эту игрушку, или не говорит, если он не разговаривает. Он просто не обращает на нее внимания. И уровень счастья, и уровень внутренней какой-то наполненности и радости, он, в общем-то, от внешних вещей никак не зависит. Это нужно понимать нам, взрослым. Мы не можем это объяснить ребенку да, потому что он всегда живет здесь и сейчас. Но мы-то с вами, взрослые люди, должны отслеживать, когда желание истинно мое а когда оно навязано социальной средой, и ощущение потери, вины или каких-то других негативных эмоций вызывают у нас недостаток этого материального какого-то блага, да. То есть мы себя считаем несчастными от того, что не имеем что-то. Вот это такая лакмусовая бумажка к тому, что это не ваше желание. Это желание, которое навязывает вам социальная среда для того, чтобы вы совершали какие-то покупки. Недорогостоящие, дорогостоящие, неважно какие. Да? А, то есть здесь вопрос стоит в том, чтобы двигать торговлю. И вы знаете, что есть такой маркетинговый ход, это а, такое планомерное устаревание продуктов. Вот, например, если раньше делали холодильники, их делали там на сто лет вперед, да, они не изнашивались, у них портился внешний вид, они были уже не модные, но не работали. И если мы сравним, допустим, как сейчас выпускают холодильники, любую другую техническую аппаратуру, те же компьютеры, мы понимаем, что у них есть такое свойство устревания, то есть они устаревают специально, такие есть такие штучки там, когда этот товар приходит в негодность. И состояние моды все время поддерживает нас в таком цейтноте, что плюс еще социальная среда, которая нам жужжит в уши, да, что если у тебя не будет той или иной вещи, Вещи, то ты будешь либо статусом ниже, а социальный статус очень важен для нас, если мы не уверены в себе, если мы не чувствуем себя полноценным человеком, который может радоваться существующему моменту. Я не говорю сейчас э, все продать и уползти в пустыню, ходить в рубище и есть из жестяных кружек. Нет, конечно. Я говорю о том, как формируются желания, которые мы будем загадывать на Новый год. И согласитесь, что если вы загадаете золотую рыбку, то она принесет вам исполнение желаний гораздо больше, чем если вы пожелаете домик для Барби. Да? Вот а, моя основная задача в этих трех вебинарах – показать вам, что а, подходить к... А, как скажем, провозглашение, к декларации своего желания, нужно тоже с умом. С умом и в здравом рассудке, в здравой памяти. Потому что когда вы, знаете же такое, да, будете своих желания они имеют свойства исполняться. Когда вы загадываете свое желание в такие значимые моменты, которые, например, вот как Новый год, как Рождество, как Крещенские морозы, как какие-то вот такие, день рождения, да, то есть когда вы к этому готовитесь, то есть это не спонтанно я захотела, я к этому готовлюсь, я там пишу записочку, сжигаю эту бумажечку, бросаю порошок в шампанское. Вот это не помогает к осуществлению желаниям. Это всего лишь внешние действия. Ты знаете, как я написала анкету радикального прощения, поэтому я простила всех, на кого написала анкету радикального прощения. Это действие внешнее, которое никакого отношения к вашему внутреннему состоянию может не иметь. Может иметь, а может не иметь. Все будет зависеть от того, как вы внутри сбалансированы, на что вы настроены. Мы с вами говорили в первых двух вебинарах, что на самом деле не мысль материализуется, материализуется энергия. И вот куда внимание, туда и энергия. Куда энергия, там и происходит некая трансформация, некое возникновение чего-то, чего мы хотим. То есть вселенная изобильна, она дает нам столько, сколько мы просим, и дает ровно то, что мы можем в данный момент времени грубо говоря переварить. Может быть, вы слышали такое понятие, что желудок гораздо умнее мозга. Как вы думаете, почему? Почему желудок умнее мозга? Ну да, конечно, все верно. Дело в том, что желудок, он а, более остро реагирует на то, что вредно для нашего организма, для тела в частности. Да? И если мы съели что-то несъедобное, невкусное, а то, что грозит разрушению нашему телу, то желудок это отторгает. Получается рвота. Вот мозг в данном случае не ставит никакого фильтра, и он а, все проклатывает. И у нас получается такое... А, я бы даже сказала, ментальная интоксикация нашего организма теми социальными желаниями, которые наваливают на нас, особенно в предновогоднюю суету, с экранов масс-медии, телевизоров и прочих средств массовой информации, да, которые, безусловно, на нас влияют. Почему говорят, старайтесь не смотреть телевизор? Я вам сейчас скажу такую вещь, что у нас вообще мозг работает на частоте до 100 Гц. То есть это где-то 63. И на этой частоте, когда мы воспринимаем информацию, она, в общем-то, ложится только у нас на уровень нашего сознания, логического мысления. И ничего создавать она не может. Но если мы с вами повышаем вибрации с помощью тех упражнений, которые я вам рассказала во втором вебинаре, и если мы с вами начинаем звучать уже из вот отсюда, из нашего сердечного центра, из нашего второго донтяня, из нашей четвертой чакры, как хотите это назовите, на частоте 200 Гц, то это уже дает такую энергетическую волну, которая позволяет в нашей Вселенной материализовываться. То есть создает, притягивает, такая воронка образовывается, которая как пылесос засасывает все, что вокруг нас создается, и потом это все перерабатывает и в удобном для нас образе дает нам шанс, возможность, какие-то условия создает, чтобы мы получили то, что хотели. Вот эти вибрации повышенные можно создавать путем повышения осознанности. И 10 правил повышения осознанности мы с вами изучали вчера буквально. Да? а Кто не видел второй вебинар, вы можете спокойно посмотреть его на ютубе. Он уже обработанный, выложенный, залитый. Там уже нет прямого эфира, нет уже лишних информации, там как меня слышно, как меня видно. Все уже лаконично. Я же сейчас хочу обратить внимание на заключительные две очень важные темы для того, чтобы ваше желание материализовалось. Первое, самое основное, первое, это то, насколько это желание лично ваше. Например, когда ко мне приходят на коуч люди, они говорят, ну я же сама этого хочу. Я сама хочу, чтобы мне подарили там кольцо с бриллиантом. И это же я хочу, чтобы у меня там были какие-то сапоги. Это же я хочу быть в этом доме. Это же мое желание. Я же э, хотела вот того-то, того-то или того-то. Поехать куда-то там, что-то сделать. Э, да, хотели вы. Вы это транслировали. Вы это захотели мозгом. Но не вот здесь, не душой. И поэтому, когда это желание сформируется для вас, вы либо будете, помните, в первом занятии мы с вами говорили, в каком состоянии вы делаете этот посыл, то же состояние к вам и вернется в виде материализованного желания. Да? То есть если вы это делаете с какой-то внутренней агрессией и напряжением, то то же самое с вами произойдет, когда это желание будет у вас уже на руках вы все равно найдете повод, почему вы будете несчастным, даже обладая теми материальными благами, которые вы пожелали и которые действительно у вас проявились. Да? Вот в чем здесь подвох? Подвох в том, что когда мы проверяем желание на истинность, на собственное наше желание, то мы должны ориентироваться на отклик в теле ⁇ Мое не мое ⁇ Вспоминаю второй урок, и мы с вами там говорили когда у нас ладошки начинают греться, и мы всю энергию направляем в ладони и понимаем, что здесь пошло какое-то тепло. То есть, и помните, первое упражнение из 10 пунктов осознанности, когда мы начинаем погружаться в свое тело, когда у нас нет в голове мыслей, и когда наша задача, сконцентрироваться на теле и почувствовать, какой отклик она дает. Это особенно важно для генераторов, потому что генераторы они вообще живут из отклика, а генераторов больше 70% на Земле. То есть для большинства людей очень важен отклик в теле. Где он происходит? По дизайну человека, там, если вы этим увлекаетесь, легко можно найти, посчитать ваш профиль и посмотреть, кто вы – генератор, рефлектор, проектор или манифестор. И вот когда вы прочитаете, что вы генератор, особенно для вас, я это говорю, почувствуйте отклик, там, где у вас находится первый донтянь. То есть все остальные чувствуют отклик от а, второго донтяня из сердца, а генераторы из первого. Это большое отличие, это тонкий нюанс настройки вашего желания. А, что такое первый центр? Это когда у вас бабочки в животе, когда у вас тепло, когда вы понимаете, что именно снизу идут вибрации. Вот это ваше, на это откликается. Итак, мы садимся в расслабленную позу, мы вспоминаем первый второй урок, мы делаем настройку, помещаем себя вот в этот образ, когда мы всеми пятью органами начинаем ощущать, осязать, видеть, чувствовать запах, чувствовать вкус того, что происходит с вашим желанием, помещая туда прям в это желание себя и чувствуем, что происходит в теле. Если вы, помещая себя в эту вещь или эту вещь помещая на себя, или помещая себя в то место, куда вы хотите поехать, или где вы хотите жить, или с кем вы хотите жить, чувствуете ровное состояние радости и такого положительного настроя, значит, это истинно ваше желание. Если же у вас начинает реагировать тело, которое выбивает вас из этой сонастройки, я не знаю, там нога задергалась, рука задергалась, то есть вам как-то некомфортно становится, когда вы примеряете это желание как платье на себя. Мы же когда одеваем одежду, мы вертимся возле зеркала, мы смотрим, насколько она нам подходит, не подходит. Здесь единственное «но» нельзя советоваться ни с кем. Это чисто ваше желание, это чисто ваш выбор и только ваша ответственность, мое или не мое. Поэтому советоваться здесь. Бессмысленно, да? потому что опять мы будем выполнять чужие проекции. Важно же найти свое собственное желание. И вот когда вы примеряете вот это желание, как новое платье, покрутитесь перед зеркалом, посмотрите на себя как бы со стороны или сверху, насколько вам подходит это желание, насколько вам радостно в исполнении этого желания, насколько вы хотите этого желания и жаждете этого желания всей душой. И если все у вас откликается так как надо и вы говорите да действительно это мое желание, я его так хочу, то создается намерение о котором мы вчера говорили. И эта сила намерения это как раз и есть посыл во вселенную тогда когда это желание начнет исполняться для вас великим творцом для того чтобы у вас все сложилось правильным образом и вы наконец-то получили желаемое. Если же у вас Какие-то есть отклонения по телу неприятные, то есть там, там левая пятка зачесалась, да, то есть вы вышли из этого состояния, вас выбило из этого состояния. То посмотрите, что рядом, что, что вы захотели в этот момент. Возможно, вместо шубки вы захотели гармошку, да, потому что у вас творчество. Или вместо дома вы захотели квартиру в многоэтажке. Вот все эти моменты, они как раз отслеживаются именно состоянием тела и пониманием, что хочет ваша душа. И второй момент, который тоже очень важный, мы как бы сонастраиваемся между тем, что у нас было, и то, что будет. Мы как бы помещаем свою картинку, свою проекцию из того, что есть, основываясь на текущем моменте, в будущее. Это как, как кадр, в фильме, да? То есть мы прокручиваем вот эту пленку и смотрим, насколько это а, совпадает с тем, что мы хотим. Я вам тут подготовила слайд, сейчас покажу, как это выглядит на слайде. Остановились на девушке, которая расцвечивала свое желание своими красками, создавая намерение. Да? А сегодня мы с вами проверяем на принадлежность себе желания. То есть вот некие весы, о которых мы с вами говорили. «Мое, не мое» как мы примеряем рубашку. И давайте посмотрим, как мы делаем наложение прошлого с согласованием будущего. Здесь я вам подготовила такую картинку, когда дама из прошлого, видите, ретро-одежда, она находится на том же месте, которое уже из будущего. То есть мы видим, что перспектива очень тонко подходит к тому рисунку, который мы сейчас видим из прошлого и сонастраиваем его с будущим. Как на самом деле это происходит? Когда у нас, вы безусловно знаете, что прошлое влияет на настоящее, а настоящее влияет на будущее. И момент здесь и сейчас ⁇ это некая переходная точка между, между прошлым и будущим, которого уже нет и которое еще не настало. Но прошлое очень здорово влияет на будущее. И если смотреть в числах, да, то, например, наше состояние, оно начинает проявляться в будущем через, в течение 40 дней. Поэтому у нас есть такое, ну, как бы поверье, я не знаю, как у остальных религий, но в христианстве 40 дней душа как бы живет еще рядом в, с в том помещении, где проживал покойный, да, и говорят, что полностью расставание происходит именно на сороковой день. То есть вот именно вот эти 40 дней, они влияют на то, как будут разворачиваться наши события в ближайшем будущем. Почему я говорю, что ваше желание точно исполнится в течение 40 дней. Это уже проверено десятками, сотнями людей, что это действительно так. Если вы делаете все правильно и согласовываете это сами с собой, то у вас обязательно все получится. А вообще, само по себе прошлое, помимо того, что у нас есть вот этот промежуток 40 дней, когда мы в каком состоянии находимся, это состояние у нас проявляется через 40 дней. Оно либо проявляется, если мы в хорошем состоянии находимся, в позитивном, да, в удвоенном такой, в квадратном объеме, да, то есть либо мы усиливаем, и у нас происходит нечто хорошее, да, либо мы находимся в минусе, и этот минус тоже усиливается в течение 40 дней. Поэтому вам и говорят всегда, будьте в позитиве, но не в наигранном позитиве, не в натянутой улыбке до, до ушей, не в лицемерном позитиве. О внутреннем таком балансе это очень важно если вы будете находиться а, в, в осознанном поведении и всегда следить за своим внутренним балансом то и в течение а, вот этого времени не будет ничего приходить к вам такого бомбического который бы разрушало какие-то вещи до да, а, в вашей жизни итак давайте посмотрим как же прошлое влияет на наше настоящее и как его согласовать вот а, если мы с вами отслеживаем какие-то моменты в осознанности, что происходило с нами в прошлом, то мы можем создать такое как бы перепрограммирование нашего прошлого, если мы входим в эту эмоцию и ее стираем или заменяем. Это очень важно, потому что у нас нет 40 дней до боя курантов, вы, пожалуйста, отсчитайте то количество дней, когда начнете делать практику, и посмотрите в ближайшие три дня плюс-минус, в каком состоянии вы были в этот момент. Возможно, вы поругались в этот день. Возможно, вы что-то не сказали, и у вас остался такой комок на душе. Возможно, у вас были какие-то очень радостные события, и вы там, ну, я не знаю, получили подарок, сходили в театр, поговорили с подругой, которую давно не видели. Может быть, у вас был там замечательный секс, да, то есть вот какой-то радостный момент. Если был, то, конечно, ничего переделывать не нужно». Но если вы в этот момент находились в состоянии минуса, то вам очень важно это прошлое перепрожить. У меня есть медитация «Как мы перепроживаем прошлое». Посмотрите на YouTube-канале, обязательно ее пройдите. Она поможет вам голосом вернуться в то состояние, которое вам сейчас будет мешать исполнению вашего желания, и... Соответственно, вы его перепроживете, это прошлое. И вообще эта техника очень хорошо работает, если мы тянем за собой какой-то шлейф негативных эмоций, которые, безусловно, будут влиять на наше будущее. И когда вы получите устойчивое такое ощущение себя в радости, в спокойном состоянии, тихая радость или там э, такая любовь к тому, что происходило, да, то есть вы пересмотрите свое отношение к этому, то это будет являться как раз гарантией того, что ваше желание будет создаваться. То есть подготовка к самому желанию она полностью лежит на вас. Какие бы вы красивые картинки не рисовали, как бы вы ни занимались фотошопом, это всего лишь э, я не знаю, там, одна тысячная часть того, как подготавливаться к желанию. И отпускание вот тех ожиданий, которые мы создаем намерением, это тоже очень важная часть для того, чтобы ваше желание материализовалось. Потому что очень многие, ну, вот знаете, загадал желание, «Я хочу шубу». И потом каждый день спрашивает мужа, «Ну что, ты уже заработал на шубу?» «Ну что, ты уже заработал на шубу?» А у него что-то не происходит. Не происходит, и ожидания не всегда порождают какие-то переживания. А знаете как, не строй ожидания, не получишь разочарования. И это является тормозом к тому, чтобы ваше желание осуществилось. Поэтому, как только вы создали намерение, позвольте Вселенной позаботиться о вас самостоятельно. Поверьте, у нее хватит на это ресурсов. Самое главное, чтобы вы были в ресурсном состоянии. Очень часто ко мне приходят люди на консультации, если видят, что у них постоянно какой-то барьер, какое-то препятствие в жизни повторяющееся. И если это повторяющееся препятствие постоянно вас беспокоит, и вы не знаете, как с этим что с этим делать, да, то есть вроде сделали такую технику и такую технику, а оно все равно опять приходит и приходит, повторяющийся какой-то урок, который вы не знаете, как пройти, вы не понимаете, почему к вам это приходит, вы просто не знаете, что с этим делать. Вот это бывают такие, как бы, знаете, кольца времени у нас есть, да, мы же по спирали развиваемся, и в каком-то из ваших воплощений произошел серьезный какой-то сбой, который вы не прошли там, и он тянется за вами шлейфом в эту жизнь. Но если наговорить, например, о каких-то образах, то это может быть какая-то клятва в вашей жизни в прошлой, да, которая тянется за вами, то есть она очень серьезная была. Это могут быть клятвы различных орденам, потому что вспоминаем по истории, у нас было большое количество различных там сект орденов в наше темное средневековье. Душа вполне могла воплотиться в это время. Вы могли быть рабом, на вас могли поставить клеймо. Это тоже является такой энергетической утечкой, которая все время не дает вам полноты энергии, ощущения жизни радости. То есть вот вроде все делаете, стараетесь и а, как бы выполняете все требования, которые там вы прошли по разным тренингам и коучам. И пишете аффирмации, и там а, через левое плечо плюете, и на правой ножке скачите. Но вот какой-то радости в жизни у вас нет. И все время не хватает энергии. Да? Посмотрите, если это действительно так, и вы не знаете, как физически с этим работать, то обратитесь ко мне на консультацию. Мы с вами обязательно посмотрим, где у вас это утечка вашей энергии с прошлых времен. И когда вы начинаете загадывать желания на Новый год, посмотрите все три вебинара и соедините их все три в одно. Я не стала делать полуторачасовой, двухчасовой вебинар, чтобы у вас было время осознать и подумать, и поделать какие-то опыты, поделать эти практики для того, чтобы как-то попрактиковаться. Если вы в течение этих практик, увидели, что что-то у вас не получается, прямо под этим видео у нас есть Google таблица И на этой неделе я освободила время для моих любимых читателей и подписчиков. Для того, чтобы лично, индивидуально проконсультировать вас бесплатную 30-минутную консультацию, я вам дарю в подарок перед Новым годом. И вы сможете задать вопросы, касающиеся не только ваших желаний, но и той текущей ситуации, которая у вас есть на данный момент. Может быть, это связано с собой, может быть, это связано с окружением, может быть, это связано с чем-то еще, со здоровьем, с отношениями с детьми, с близкими. Пожалуйста, я в ваше в течение этих дней с удовольствием вам помогу с вашими вопросами разобраться. А также вы можете написать мне на WhatsApp, вы можете написать ко мне в директ в Инстаграм, и вы можете написать коммент под этим видео в YouTube канале. Поэтому, дорогие уважаемые подписчики и те люди, которые сейчас приходят на прямой эфир на канал YouTube, я вас поздравляю с наступающими новогодними праздниками и желаю вам, чтобы все ваши желания исполнялись. Самое главное вовремя к ним подготовиться и не делать это. Спустя рукава. Всего вам доброго. С вами была Марина Тимитова.